Всем доброго времени суток, с вами Катамхали На супер тест отправляется американский тяжелый танк новой ветки На этот раз девятого уровня, десятку мы уже изучали Ну я думаю, как-то не в правильном порядке здесь разработчики идут Да, потому что многих игроков вообще не интересует, какие там танки идут, да, ниже уровня 7, 8, 9. Обычно, ну, меня, к примеру, интересует только финальный результат То есть это танк десятого уровня, это самое интересное мне кажется, вот так бы было даже как-то правильнее, да, подогревать интерес Сначала показывать более машины низкого уровня, что они из себя представляют И потом постепенно, да, уже переходить к десятке А тут наоборот, сначала выкатили десятку То есть сразу раскрыли, в принципе, что из себя будет представлять эта ветка Девятый уровень, в принципе, он похож на десятку ну обычно в игре так и стараются делать, да, концепция ветки То есть чтобы геймплей примерно был одинаковый Там похожие он даже выглядит, по-моему, ну, может быть не точно так же, но если, да, рядом картинки посмотреть, сравнить, там, возможно, найдете какие-то отличия, конечно. Ну, а так тоже он такой необычный, непонятный танк, да, он такие башенки здесь большие, которые, наверное, как раз-таки, скорее всего, и будут уязвимым местом данного танка. Да, потому что бывают многие тяжелые танки, которые просто в башню не пробить. Ну, а, к примеру, да, какие-то лючки, там, крышу, в принципе, спокойно пробивается, да. Ну, единственное, надо выцеливать там, стараться какие-то вот эти уязвимые места. Ну, танк, я так понимаю, будет играться от рельефа за счет башни, да, прячем корпус, танкуем. Не знаю, ну, пока вот у меня нет такого, что, о, блин, хочу эту ветку прокачать, ну, Ничего в ней такого прям уж необычного не вижу Ну, кроме, да, вот эта вот механика новая, там, двойная гусеница, там, которая, да, внутри, там Ладно, не будем, про эту механику уже много было рассказано В общем, теперь будем изучать, что из себя эта машина представляет Здесь у нас на выбор два орудия У одного больше альфа, меньше перезарядка и больше бронепробития, да, это 105-мм орудие Разовый урон, ну тут даже меньше, чем у многих СТ-шек Всего 320 единиц среднего Зато перезарядка составляет 8,3 секунды Неплохая относительно точность 0,37 И бронепробитие базовым снарядом 251 миллиметр, Время сведения 2,2 секунды Так, что касается другого орудия 120 мм, да, тут, ну... Единственный плюс, в отличие от э, орудия с меньшим калибром, это разовый урон уже будет составлять 400 единиц, зато бронепробитие ниже, базовый снаряд 243 мм, э, ну, голдой тоже, я, по-моему, да, не сказал, 105-мм орудие. Специальным снарядом будет бронепробитие 315 мм, а у 120-мм орудия 300 мм, то есть аж на 15 мм ниже. И там и там это будет кумулятивный снаряд. Точность хуже 0,4, время сведения хуже, ну и перезарядка, естественно, тоже хуже. Ну, правильно, чем крупнее калибр обычно, тем дольше орудие у нас заряжается. Будет обладать хорошей броней в лобовой проекции. Ну и только, да. Броня башни составляет 330 миллиметров. Ну, еще здесь такие, да, башня такая узкая, острая. То есть башня, мне кажется, вообще практически этот танк пробиваться не будет. Ну, вот, единственное, вот насчет этих лючков непонятно. Это уже можно будет понять, только поиграв. Ну, либо на этом танке, либо против этого танка, да, будет эти башни пробиваться или нет. Так, броня корпуса в лбу 165 миллиметров, ну, то есть не густо, но учитываем ИВН, какие-то снаряды иногда могут отскакивать на тон и, да, вот это там рандом рассчитан. Что касается, да, корпуса с бортов 89 мм, с кормы вообще картон 38 миллиметров бронирование башни с бортов 102 мм, с кормы... 51 миллиметр, то есть танковать Можно будет только лобовой проект да, если мы где-то нечаянно Поворачиваемся портом, да, или башню Куда-то Довернули, то в принципе Все будет заходить, скорее всего С пробитием. Так, что тут еще дальше, интересно Тут почитать, важно, да Мобильность, тоже очень важный показатель Но это для любых танков, а для тяжелых Тем более, здесь нет каких-то выдающихся Особенностей, Но ну, более-менее Нормальная удельная мощность 16,8 лошадей на тонну, максимальная скорость вперед 40, задняя 15 км в час, то есть, ну, худо-бедно свою скорость он будет развивать, я думаю, без проблем по прямой, ну, в горку более-менее, не, не сказать, что прям бодренько подниматься, но будет, будет заползать, есть танки. С гораздо худшей удельной мощностью И ничего, как-то на них люди играют Хорошие углы вертикальные наводки Это так же, как и у десятки здесь Что у одного, что у другого орудия Опускается на минус 10 градусов Поднимается, но на 20 градусов Так, сейчас еще Ну и почитаем просто, да, что еще здесь разработчики про этот танк написали Название, да, м 6 Вай, получается, как-то так. Будет схож по геймплею с топовым представителем ветки Йох. Он имеет все те же сильные и слабые стороны, но на уровень ниже. Ну, логично. За счет крепкой башни и хорошего КВН танк будет хорошо играться от рельефа. Ну, об этом я уже говорил. Относительно хорошая подвижность и механика резервной гусеницы повысит его выживаемость. Даже если противник попытается вас обездвижить. Что позволит вам использовать новые тактические приемы на полях сражений. Да, вот тут <смех> вопрос. Вот это вот вторая гусеница. Какие же это такие интересные тактические особенности? Новые она раскрывает. По-моему, это просто, да, как бы такой шанс, что где-то тебя, если будет пытаться загуслить, ну или просто, да, торты, чемодан прилетать. Там хочешь, не хочешь, гусеница сбивается, то есть у нас будет возможность откатиться в укрытие то есть это, ну, в, в, в плане выживаемости да, это может в каких-то ситуациях спасти нам часть прочности, то что мы успеем от, успеваем откатываться ну, в плане каких-то новых тактических решений, ну тут я поспорил так, кстати, прочность машины будет составлять 1800 единиц ну, так, что еще здесь прочитать? Ну, вроде, в принципе, все основное посмотрели. Броню рассказал. Обзор 390 метров. Базовый. Даже не знаю, насколько их показатель хороший или нет. Как-то я вот так не особо силен в этих цифрах некоторых. В общем, ну, будем ждать. Наверное, следующее нам теперь покажут восьмерку, Что будет представлять из себя восьмерка? Вообще, с какого уровня эти танки будут начинаться, не знаю. А то бывает иногда три танка выкатывают, да, такая подведка получается, 8, 9, 10 уровень. Иногда бывает 4, да, там, семерки. Ну, по-моему, обычно так и происходит, да, 7, 8, 9, 10, то есть 4 танка. Правильно я посчитал, 7, 8, 10, да, 4 танка, а ты сейчас думаю, может что-нибудь опять. Ну, может быть и 3 танка. Не знаю. Я, если честно, не помню, может уже эта информация где-то рассказывалась, я как-то запомнивал. В общем, будем ждать, ну не знаю, я, я в принципе, я не буду ждать Мне эти танки особо не интересны, вот. ну может кому-то, да, кто-то захочет Но обычно, когда новые танки какие-то выходят, они все-таки, да, как-то более-менее играбельны То есть на них можно показывать там хорошие результаты Ну просто на этом танке можно будет играть комфортно не на всех картах Ну, как правило, на тяжелых танках обычно неудобно играть на больших открытых картах Особенно если есть артиллерия, да, тем более вот ты приезжаешь, например, выбираешь какой-то холмик, начинаешь там перестреливаться, вроде у тебя все нормально, противник башни тебя не пробивает, ты там в ответ что-то накидываешь, танкуешь, и тут бац, там тебе начинает прилетать чемоданы, да. Вот, к примеру, если мы попали на Химмельсдорф на тяжелом танке, там очень удобно, у арты прострелов практически нет, мы себе комфортно, спокойно там нашли местечко, спокойно отыгрываем. А, к примеру, да, попали на какой-нибудь, какие там у нас сейчас открытые карты, не знаю, там Малиновка и так далее. Ну, короче, открытых карт больше, чем вот таких вот городских, где можно комфортно играть на тяжелом танке. То есть, да, и там начинает на нас сыпаться чемоданы. Причем урон проходит иногда очень большой, причем даже на очень хорошо бронированном танке, на каком, да, Объект 705А, там по 300, даже по 500 единиц урона прилетает, ну. Вообще, прям сразу всякое желание отпадает Игры на тяжелых танках, да? С другой стороны, если, представляю Если по 500 единиц тяжелый танк получает То что будет с легким танком? Или, ну, или со средним Там урон будет еще выше То есть арта, конечно, в какой-то мере это зло Но